Евгений, как вы руководите людьми? Я не мешаю умным людям делать то, что они умеют лучше меня. Ну, иными словами, я приверженец так называемого authentic leadership. Да? То есть я стараюсь свою легитимность как лидера строить на доверии, на открытых взаимоотношениях. Не лезу людям под руку, не занимаюсь микроменеджментом. Вижу свою задачу скорее в том, чтобы найти правильные таланты для того, чтобы они выполняли свою работу хорошо. Как вы мотивируете и развиваете людей? Ну, во-первых, доверие к людям, которые они чувствуют, это уже сильный мотиватор. Во-вторых, я считаю, что людей нужно развивать не через тренинги, а через проекты. Потому что вот эта неосознанная компетенция, которая нарабатывается в результате того, что они делают своими мозгами и своими руками, гораздо эффективнее оказывается, чем то, что им попытались вложить в голову любые тренеры. Назовите топ-5 необходимых навыков современного топ-менеджера. Ого. Хорошо. Знать своего покупателя, уметь предугадывать будущее, уметь подбирать таланты, разбираться в финансах, ну и поскольку мы говорим про современных управленцев, да, понимать важность диджитал.